Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы будем вам рассказывать, разбирать тему 29 страхов, ну если так разобраться, плюс еще 33 страха, да? Что такое страхи? Вот мы сегодня вам расскажем вообще про больше детские страхи. Потому что вот эти страхи всегда нам, а, нас беспокоят и очень влияют и на наше здоровье, и на, вообще в целом на нашу жизнь. Влияют на наши финансы, на наше развитие, да? вот, на наши отношения. Не дают нам дальше идти вперед. Этот страх как бы сковывает. Сегодня мы с вами об этом более подробно поговорим. Вообще будет э, еще занятие про страхи, да. и э, 26-й поток мы хотим посвятить именно страхам, потому что, как оказалось, что это такая тоже очень волнующая тема людей, когда они чего-то боятся и из-за этого даже не начинают. То есть боятся, что что-то случится, из-за этого не начинают свой бизнес, Боятся, что тот ремонт, который они делают, могут развалиться. Дом, который построит, тоже что-то еще, да, и не начинают. Или еще чего-то. То есть вот такие страхи нас всегда посещают. Поэтому здесь очень много тех предупреждений, когда вот эти страхи нам мешают жить на самом деле. Итак, мы представимся. Мы семейная пара из Казахстана. Саулей Мурат Тинебаевы, телесные терапевты, психологи, практики, тр... э, тренеры, трансформации жизни. Это кратко о нас. Остальное вы все э, на сайте можете посмотреть. Мы уже третий год работаем, больше трех лет уже работаем в онлайн режиме. А вот сейчас мы живую проводим мероприятия в городе Киев. И, конечно, мы работаем в «Живую» и в «Онлайн». За это время уже прошло более 4000 человек, которые получили свои результаты на исцеляющем сознании. То есть наш вот этот проект называется «Исцеляющее сознание». Итак, дорогие друзья, как страхи на нас влияют? А вообще страхи – это древние эмоции через чувства и тревоги, которые нам передаются, и беспокойство, да, это вы все знаете. Страхи бывают взрослые и детские. Сегодня мы вот рассмотрим детские страхи. Основной детский страх – это ребенок, будет боится быть ненужным и боится получить нелюбовь, да. Вот это вот основной страх у детей. Конечно... Реакция тела у нас бывает от этого, то, что мы говорили вам всегда о наших инстинктах да, что из этого проявляется? В теле у нас проявляется или напряжение, бывает такое недоверие к тебе, отсюда перетекает оно в зеркале недоверие к миру, или такая агрессия. Агрессия может быть извне, и может быть внутренняя, да, внутрь себя. И, конечно, реакция тела – это мы должны спасти свою жизнь, это бежать, напасть или замерить. Да? И страхи у нас нарушают наши границы, которые потом мы не можем никак восстановить, никак не можем понять, никак не можем быть успешными в наших делах, не в нашей работе, не можем начать какое-то свое дело или а, не можно наладить отношения. Все это тоже касается наших границ, а, это тоже бьет и по нашему здоровью. То есть а, есть вот такие убеждения, когда мы, а, внутри нас это все сидит, мне нет здесь места, меня не принимают, меня не любят, я никому не нужен, меня не ждали. Бывают такие случаи, когда ждут одного пола ребенка, появляется другой пол, да? или девочка, или мальчик или там а, многодетная семья, да, у нас и так 10 уртов, а тут ты как авоза, да? Вот, были тоже такие случаи у нас проработки, или там а, такая печалька, меня принесли в подоле, меня не принимают, а, кто-то без рода, без фамилии, да, такие вот у нас есть моменты, когда мы а, не понимаем, откуда у нас чего. И, конечно. Откуда берутся страхи вот эти? Есть причины и источники, да? А, вообще, человек, это, как говорится, мы, у нас есть стадность, у нас есть скучность, да? И, конечно, вот это одиночество, срабатывает, то, что еще страх такого изгойства, да? Мы боимся, что у нас, как-то нас изгонят из этого общества, что мы останемся одним, что мы останемся без средств существования, что вам никто не будет помогать. И, конечно, еще есть такая вот структура по психотравмам. И сюда влияет то, что есть наличие избыточной негативной информации, которые нам успешно помогают бояться. Да? Это вот такие вот страхи-потрясения, страхи-беспорядка страх несовершенства, страх, что мы какие-то грешные, влияют какие-то события, ситуации в жизни, и мы себе в своих убеждениях еще раз убеждаемся. Нам кажется, что к нам несправедливо относятся. Есть такие страхи, которые самые распространены, это страх нищеты. Мы его больше всего боимся. Есть страх неудачи. У молодых людей есть страх призыва армию, есть страх богатства, да. И, конечно же, отсюда идут на уровне психосоматических, идут болезни, то есть страдает наша психосоматика, и мы боимся, начинаем болеть, что-то такое с нами происходит. Конечно, мы можем быть и богатыми людьми, но это уже, как говорится, Сейчас вот это слово богатство, оно обширно влияет да, на нас. Это не только деньги, это вот то, что мы с вами сейчас говорили. Это здоровый человек, это что у него есть семья, что он счастливый, у него есть история рода, да, у него есть родовой гнездо, он имеет друзей, он самодостаточный, он может продолжать свой род, у него есть любимое тело. Вот, а как стать вот таким, да? И когда мы сейчас вот сделаем расклад по страхам, вы, конечно, э, много чего поймёте. И, конечно, вот эти убеждения, особенно, которые вот сейчас я зачитаю, потому что я их не помню, мне пришлось доставать э, литературу, да, чтобы их вспомнить. Это такие убеждения, как, э, некоторые говорят, я никогда не смогу заработать. Это зло, это поча, э, Мир несправедлив, кругом одни бандиты и враги, у людей нет денег, вот часто слышишь, вот когда вот, особенно в сетевом бизнесе, говорят, да, вот, найди человека, вот там, вот так надо делать, ну-ка, или там, надо продать туда, а кому я продам? У людей нет денег, да, или там, менеджера на работу немают, я бедный, неудачник, несчастный, меня никто не благодарит, люди неблагодарны. Некоторые любят там бесплатно работать, да, нам не давай работу, давай. А голова идет кругом, меня тошнит от этого, у меня слишком много дел, мне не хватает ни времени, ни сил, я в шоке, я не в себе. Или еще есть такое вот распространенное, да, э, как бы женщины любят всех мужчин обвинять, а мужчины всех женщин, да, мужчины у нас там... Э, вот, такие нехорошие женщины тоже у нас нехорошие там нас стервы сволочи и так далее и это ну, разными словами там конечно это говорят и вот эти убеждения конечно это и есть такие деструктивные разрушающие убеждения которые мешают нашей жизни и конечно за каждым этим убеждением есть мощные эгрегоры потому что это идет из рода в род которые нам а -а Передавалась программа рода. Конечно, многие, возможно, убеждения в то время срабатывали как инстинкт самозащиты, как сохранение жизни, сохранение потомства. Да? Но потом это перешло что-то другое, и люди начали получать этот обратный эффект. Поэтому, конечно... Это мощные дрегоры, которые не просто так от них отказаться, которыми не просто так бороться и не просто так из них выйти. Поэтому, если вас какой-то из них сыпляет, нужно с собой работать. Конечно, этот список можно еще бесконечно продолжать. их Очень много это такие более распространенные, да, которые еще как-то вот с трудом вспомнились вот, а, именно а, для нас. Для вас не знаю как. Есть, конечно, страхи, которые называются а, детские страхи, да? откуда они берутся. А вот смотрите, вот ребенок рождается, да, а, например, возьмем с того момента, вот даже как бы, ну, более уже когда родился, да, потому что некоторые говорят. вот вы рассказываете там вот да, когда, ну, как нам знать, да, вот даже вот расскажем, когда уже ребенок родился, да, Конечно, есть когда в утробе это такой большой страх, там больше еще травмы, да? Там есть э, 24 отравных травм. Но вот э, э, то, что касается, когда человек, вот, человечек уже родился, это вот, например, э, 2 месяца, это э, постоянное беспокойство ребенка, если мамы долго нету, да? А вот представьте, когда вы... Э, если вдруг мама куда-то в магазин пошла или что-то да? если, например, она одна справляется по хозяйству. А еще раньше было какое-то время в советской, когда два месяца, на два месяца только давали декрет каково было ребенку, то есть это постоянное беспокойство, что мамы долго нету. А вот в 7 месяцев это уже начинался такой страх одиночества, да? И, конечно, что здесь нужно делать? Здесь нужно вот, а, доводика ребенку ребенка нужно бережно охранять. А, здесь мы начинаем взращивать вот Uh, иногда вот мы так делаем, что, наоборот, uh, еще врачи мало что, вот эти страхи дают, да, еще врачи вот эти чувства вины и стыда, да, ай-яй-яй, как тебе не стыдно, uh, кто там написал, а кто-то там нагадил, кто-то еще что-то сделал, да, и так далее, то есть. Вот этого, оказывается, тоже нельзя делать, потому что мы, ребенки, вот, вращаем эту вину и чувство, стыда, а потом говорим, а вот здесь вот бабайка или еще что-нибудь, да, и начинаем так пугать. И, конечно, вот ученые провели исследования и выявили вот эти 29 видов детских страхов. И самый распространенный для детей, детский, детский именно страхи это вот когда ребеночек маленький, и если зазвонит неожиданный какой-то звонок, то ли телефон, то ли дверной звонок, да? ну, какой-то неожиданный такой резкий звук. И дети этого боятся. А вот на втором месте, представляете, это вот этот страх одиночества стоит. Вот, поэтому представьте, откуда идет, да, вот 7 месяцев представьте, да. Если вы с двух месяцев вот вспоминаете себя, а если мама есть, можете спросить, а, вот, что вот у кого есть устро выражено страх одиночества, откуда это у вас уже появилось, понимаете? То есть уже вот оттуда идет, А потом, естественно, это уже вот эти страхи, вот эти боли уколов, а, там, а, белого халата, когда а, дети боятся идти, а, когда в больничку и ходят, да, вот. И потом этот э, страх может остаться навсегда, что э, они боятся людей, которые веном во всем входят. Да? То есть даже вот такое бывает. И э, в 3-5 лет этот страх закрепляется вот этого одиночества. Еще может быть появиться такое пространство, темноты всякие вот эти такие бабайки а потом наши сказки еще помогают да особенно у кого такой ребенок бывает впечатлительный да а кто его -то тоже как бы ну, визуально да потому что ну, работает это все и такое богатое воображение да вот. и конечно Здесь желательно у ребенка, у изголовья, там где-то можно чуть подальше, чтобы такой падал мягкий-мягкий свет, снизу вот так, вверх как бы рассекал, да. Нельзя его ставить прямо в глаза, чтобы это было там. Какие-то вот играющие бегалки нельзя ставить. Просто вот такой мягкий-мягкий свет падал. То есть нельзя слишком вот его оставлять такой, в темной, при темной комнате. Вот. Потом, конечно, 4-5 лет уже ребенок растет, это вот связано с его развитием, вот есть такой эдитов комплекс, тоже бывают страхи, да? то есть а, у детей уже ярко, они вот уже начинают сами, знаете, деца не рассматривать друг друга да? Там, а, а, и так далее. Конечно, в это время а, нужно валить мужчину, что маленького Мальчика, что мужчина, да, что вот такой э, там молодец, вот, а девочку там тоже смотреть на него, вот, подчеркивать ее красоту. Потому что, в да, и думаю, ну, чтобы там эта маленькая, вот, там, э, ну, она еще малышка там, и... Малыш понимали бы, да, но на самом деле они все понимают и все подсекают. Особенно они понимают тот, тот момент, когда родители ругаются. То есть ну, обычно это как получается, если молодая семья, они, конечно, если детей заводят, то как раз вот получается, вот это совпадает с тем, что с первого года по третий год идет притирка самих родителей, да, они между собой еще изучают друг друга там. Да? Бывает так, что, например, если один родитель там визуал, другой кинестетик, да, у них не совпадают взгляды, а это они не, не, от непонимания друг друга начинают это бесить, и куда-то вот эта любовь девается, начинаются там разные истории нехорошие, а дети страдают, и, конечно, здесь еще и появляется еще вина, что, возможно, родители за меня ругаются, да, вот, конечно, в это время нужно показывать, что родители вот, пережатнулись друг другу, что они любят друг друга. Но а, бывают моменты, некоторые родители ну, как бы считают, что вот этот а, интим а, можно показать при ребенке, чтобы вот как, ну, а сейчас вот дети ну, должны быть современные, да, а, что они там более развиты, чем мы, но на самом деле, понимаете, в это время у детей очень тонкая психика, то есть этого ни в коем случае делать нельзя. Потом это перебьется в то, что вот есть у нас такая одна клиентка, которая все время винила отца, Она не понимала почему. У нее не получалось ни в работе, ничего, у нее было куча страхов. Потом, когда мы выясняли, и получилось, что она просто стала свидетелем интимных отношений родителей. И, конечно, отход от, от этого страх, да? даже не в это время, даже если даже подросток, уже здесь проблемы потом по отношениям, представляете? Поэтому, конечно, тоже вот нужно иметь в виду. Потом вот, в пять лет за детьми закрепляются такие неприличные слова, особенно когда они начинают только лепетать, если даже где-то в какой-то семье принято разговаривать матом, это нежелательно, потому что мы иногда как э, хотим, что ну, у ребенка, конечно, речь сладкая, да, и когда слышим говорим, повтори, повтори, скажи, скажи, да, вот так вот скажи, так скажи, а потом еще начинаем смеяться как бы восторгаемся, и вот в пять лет вот это закрепляется, знаете, потом, как ему тяжело до от этого отказаться, да, ведь любой мат это оно очень по энергетике. В 6 лет у ребенка появляется тревога по отношению к будущему, потому что он готовится в школе. И здесь моменты есть еще такие, когда мы в три годика начинаем уводить в разные какие-то. Там, на английский язык, на рисование, на танцы. То есть наш ребенок должен быть везде развитый. Да? Он должен быть а, лучше всех. Он должен уже внутренним быть. Он уже должен в три года ничего не писать и читать. Это э, слишком высокие требования для малыша. Это просто вы отнимаете детство. И, и есть физиологическое развитие ребенка. И даже в шесть лет еще не до конца, не у всех детишек. Установлен зрительный аппарат, представляете, и ребенок рано начинает зрение терять. То есть это такие есть моменты. Поэтому, конечно, здесь лучше более приспосабливать, возможно, к какому-то спорту, чтобы более была подвижность, да, чтобы развитие физическое было. А вот вот такой умственное больше нету, там налоги, кодель, тоже не совсем есть хорошо. И также э, в 7 лет возникает страх смерти, особенно во сне. Детишки, если вы видели, они очень впечатлительные. Например, если какую-то сказку смотрят, когда если много гостей дома, они потом плохо спят, им разные сны снятся. То есть это тоже такой вот нежелательный процесс. Вообще вот нужно очень так все это балансированно делать. Да? И, конечно, до 10 лет, от 5 до 10 лет, многие как бы, вот детишки, они очень развиты именно в плане экстрасенсорики. Они многое помнят, многое много помнят даже с прошлой жизни. И вот эти э, еще страхи мы еще и оттуда, понимаете? И э, здесь вот э, такие моменты есть. А потом вот есть такое вот, часто распространенное среди маленьких детишек. Конечно, это еще и то, что вот памперсы часто вот, ну, сейчас очень модно, да, чем, чем больше, даже вот, ну, говорят, нельзя рано кошку включать, там, памперсов больше там, ну, -ра развивается, да, такое вот направление, но нужно, конечно, если уже больше года, это ненормально носить памперсы, понимаете? И вот это заболевание НРС, это тоже связано, если это мальчик со страхами отца, если это девочка со страхами мамы.